Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем знакомиться с задачами, с методами решения задач по теоретической механике. Для этого мы используем сборник заданий по теоретической механике. У Яблонского с авторами. Наша сегодняшняя задача из динамики. Из раздела аналитическая механика. Мы начинаем этот раздел подраздел Общее уравнение динамики. То есть нам, как бы, задано уже метод решения, который мы будем использовать при задаче при решении задачи D19 применение общего уравнения динамики к исследованию движения механической системы с одной степенью свободы давайте мы сейчас как всегда сначала будем записывать сперва Номер задачи и название. То есть, общее уравнение динамики. Общее уравнение динамики. Для систем с одной степенью Свободы. И в нашем, привычном уже ходе изложения, мы всегда начинаем значит, что? Строить мостик между двумя берегами. Дано и найти. Мостик, который называется решение. В данном случае, естественно. Это решение начнется с знакомства с общим уравнением динамики. Вспомним, что из себя представляет это уравнение. Разделим доску опять на две части и подойдем вот сюда. Вот я открываю учебник по теоретической механике. Вот здесь у нас рассматривается система. Общее уравнение динамики. Система из N материальных точек. Механическая система. На движение которой наложено R связей. Определенных. Идеальных. голономных Удерживающих. Следовательно, система обладает S. Вот таким вот в пространстве. Это 3N минус R степени свободы. В этом случае для системы можно будет составить S уравнений. Вот такого вида. То есть... Это уравнение представляет из себя, я напоминаю, принцип Германа Эллера-Даламбера или принцип эффективных сил инерции, который часто называют принципом возможных перемещений. Мы решали задачки на эту тему в предыдущем разделе динамики, можете посмотреть. И здесь, значит, фактически, но ну, этот принцип у нас, напоминаю, векторный, он касается суммы всех сил действующих на систему, плюс силы инерции этой системы, они должны в сумме давать 0. Так вот, если мы совершим небольшие преобразования с этими уравнениями, то есть мы помножим их скалярно на вот это виртуальное возможное перемещение, элементарное, то есть бесконечно маленькое, мы получим вот такое уравнение. То есть Работа всех сил с учетом того, что вот работа... Фактически перемножая силу на перемещение, мы получаем скалярную величину... Скалярно перемножая вектор силы на вектор перемещения, мы получаем работу. Скалярную величину, равную работе этой силы на этом перемещении. Вот эту штуку. И поскольку значит, работа вот идеальных сил, именно из-за определения идеальных сил, на любом перемещении виртуальном равна нулю, то у нас остаются только вот эти два слагаемых, которые и дают нам вот такое Уравнение. То есть, общее уравнение динамики имеет вот такой вид. Если на систему значит, из N точек действуют N, вот они, N и от единицы до N, действуют силы, то Работа всех этих сил плюс работа силы инерции, вот это у нас сила инерции, на всех виртуальных перемещениях должна быть равна нулю. Это у нас вектор, это у нас вектор. То есть это у нас разница двух векторов стоит. здесь, умноженная скалярно на вот этот вектор. И вот это суммирование нужно провести для всех тел системы. И таких уравнений, в принципе, мы можем составить столько, сколько степеней свободы у данной системы. То есть, таких уравнений у нас может быть, в принципе, g штук, где g это 1, 2, да и так далее, до s. s напоминает число степеней свободы системы. В нашем случае система имеет одну степень свободы, то есть, мы можем составить одно такое уравнение. Если расписывать это в проекциях, так как было там написано, значит, проекция каждой силы, обозначим x большое, x минус m ну а x сумма на дельта x равно нулю, вот сумма таких чисел, сумма и произведения. То же самое для оси y, если они есть, эти оси. то есть если движение происходит, например, на y, извиняюсь, и на дельта Y и, и так далее. То же самое для оси Z. Как это выглядит? Ну, чаще всего, если какая-то сила совершает... Например, точка в системе совершает перемещение дельта S. При этом на нее действует сила F. А это вектор перемещения дельта S. Значит, работа этой силы, напоминаю, здесь у нас как раз работа и будет равняться. То есть, F умножить на дельта S на косинус... Альфа, где альфа это угол между ними, в проекции, соответственно, берутся, э, проецируете вот, вот то, что написано здесь. Каждый элемент вот этих двух векторов на нужную ось. Но если тело совершает, например, это твердое тело, и оно совершает под действием вращающего момента М, оно совершает поворот на угол Фи. В этом случае напоминаю, что работа равна М умножить на дельта Фи, ну, Элемент работы. бесконечно маленький элемент работы. То есть, вот эта сумма, повторяю, в общем-то, в чем смысл общего уравнения динамики, что сумма работ всех сил на любом возможном перемещении, плюс работа сил инерции, обозначим ее Афи, должна равняться нулю. Вот это у нас общее уравнение динамики. Соответственно... Этому алгоритмы решения задач на применение общего уравнения динамики достаточно просты. То есть мы определяем все внешние силы, которые действуют на эту систему, ну и моменты в общем случае. После этого мы определяем для каждого тела и. Соответственно, возможность перемещения поступательного, вращательного или сложного. То есть определяем, оно совершает перемещение поступательное или вращательное. Пишем, значит, очень часто, я говорю, если у нас, например, система там, состоит из трех точек, то есть 1, 2, 3, а уравнение имеет одну степень свободы, то... А что у нас, в принципе, может происходить? То есть вот это тело может совершать и поступательное движение, и вращательное движение, то же самое. И это тело, ds2, df2 и так далее. То же самое вот это тело, ds3, df3. То у нас, соответственно, в уравнении, когда мы будем подставлять, например, вот так напишем, f1, ds1, прибавить там, что будет? Момент действующий, на первый df1, плюс и так далее, и так далее f3 ds3 плюс m3 df3 то есть у нас в уравнении может появиться ну как минимум вот эти 6 неизвестных связанных с шестью возможными движениями то я причем рассмотрел только на плоскости вариант то есть dx1 можно заменить dx3 и так далее так вот одно из постоянно сопутствующих частей решения у нас находится вот здесь во второй части когда мы определяем вот эти возможные перемещения каждого тела находится и функциональная зависимость то есть чаще всего если число степеней свободы например s вот обозначим число степеней свободы например m степеней свободы то у нас мы выбираем из вот этого множества, вот здесь, например, из шести возможных виртуальных перемещений, мы выбираем n независимых друг от друга. Все остальные мы можем выразить как функциональную связь. Например, если вот в этой системе у нас одна система имеет одну степень свободы, то мы можем выразить, допустим, вот эту одну неизвестную как базовую взять, ds1, и все остальные выражать, то есть φ1 выразить как функцию от s1 φ2 выразить как функцию от s1 и так далее, и так далее. s2 выразить как функцию от s1 и так далее. То есть это входит чаще всего вот в этот пункт. После того, как выполнены эти два пункта, в принципе, остается только что сделать. Написать вот это уравнение. То есть третьим шагом в алгоритме решения составить что записать общее уравнение динамики. Напоминаю, оно будет э, система. Это система уравнений. Система из в общем случае из M степеней свободы уравнений. То есть под общим уравнением динамики понимают в общем случае систему из вот таких вот уравнений. Но смысл этого уравнения я вам уже говорил. Вот здесь значит общее уравнение динамики. Это выражает какой факт физически, вот это математическая запись, что при движении материальной системы с идеальными и так далее связями работа всех активных сил и сил инерции на любом виртуальном перемещении системы равна нулю. То есть работа всех сил активных всех сил, внешних нагрузок. То есть под силами здесь надо понимать и моменты, я вам уже это показал и силы инерции, соответственно, и моментов инерции на любом виртуальном перемещении равна нулю. Вот о чем вот это, вот это уравнение. Вот, собственно говоря, о чем общее уравнение динамики. То есть мы будем применять вот это уравнение, пользуясь вот этим описанным алгоритмом. Давайте продолжим в следующем фрагменте.